Приветствую вас, рыбки. Посмотрим сегодня, что будет у вас в сентябре по основным сферам. Ну, начало месяца обещает быть крайне удачным. 1 сентября ну, будет уже конец аспекта, который начнется в конце э, августа, где-то с 29, может быть, 30. И до 1 сентября будет складываться аспект Юпитер-Марс. Э, будут задействованы ваши второй, четвертый дом. Это деньги. Это возможность удачно порешать какие-то свои домашние вопросы, вопросы связанные с поездками, благоприятный период для переездов, для путешествий, для командировок, для подписания каких-то очень важных бумаг. Обязательно используйте это время. Также с 1 по 3, и затем будет аспект повторяться еще с 15 по 18, Меркурий будет становиться в оппозицию к Юпитеру. Смотрите, с одной стороны показывает благоприятную возможность с начала месяца для переезда, для переезда поезда, командировок, а с другой стороны возможны, возможны какие-то неточности, поскольку это оппозиция, оппозиция нам усиливает знаете такие какие-то негативные моменты, например, может кто-то что-то пообещать и не сделать, или сделать, но не так, как вы того хотели. Ну, в общем, желательно, наверное, все-таки уже 2 3 куда-нибудь доехать и никуда не ехать этих два дня. Крайне неблагоприятный период для того, чтобы там что-то покупать, подписывать договора, посещать официальные инстанции. Есть риск того, что но будут какие-то неточности и это может еще даже вызвать у вас какие-то дополнительные расходы на которые вы не рассчитывали с 5 сентября меркурий ой, извините венера переходит в знак зодиака дева дева для вас является противоположным знаком а значит отвечает за партнерство вот и наступает ваше время для того чтобы Налаживать важные партнерские связи в вашей жизни Пробудет она там до 29 числа Плюс ее в том, что она отвечает за более серьезные отношения За практичность, за заботу То есть Люди, которые будут вас окружать в это время Они будут вот обладать такими качествами Очень важными и нужными для вас с 29-го она уже перейдет в весы, это будет ваш восьмой дом, дом денег ваших, ну вообще ресурсов ваших партнеров. Ну и уже, значит, можно рассчитывать на то, что в конце месяца ожидайте ну, каких-то приятных поступлений финансовых. Ну это не значит, что и сейчас не будет, но сейчас период будет максимально благоприятен для того, чтобы завязывать нужные знакомства. 10 сентября произойдет два важных события. Первое это будет полнолуние, о нем я расскажу чуть позже в отдельном прогнозе. Оно будет в вашем знаке, поэтому будет очень важным для вас. И также в это время Меркурий перейдет в другой знак. Вернее он станет ретроградным в знаке Зодиака Весы, пробудет в этом знаке до 23 числа и затем перейдет в Деву. Значит, до 1 октября будет неблагоприятный период для трудоустройства, если вы рассчитываете надолго проработать в каком-то месте. А вот для коротких, коротких каких-то там договоров, то вполне нормальный, хороший Меркурий. Также период благоприятен для. Несмотря на то, что он ретроградный, он все-таки будет еще идти по весам, то это достаточно благоприятное время, чтобы заключать очень важные знакомства. Также в это время возможно возврат кого-то из прошлого, ну, все что угодно. Из прошлого может к вам прийти. С 13 по 16 постарайтесь ни с кем не поссориться из ваших домашних, либо с теми, с кем вы находитесь в одном месте, это живете физически в одном помещении, и это может быть человек противоположного пола. А вот с 18 по 20 тут уже будет прекрасный день для примирения, для новых знакомств, для каких-то удачных сделок, финансовых в том числе. Короткие поездки пройдут очень удачно, будут благоприятными. Ну, я думаю, что эти деньги вас порадуют. С 21 по 24 будьте благоразумны, не принимайте важных решений, воздержитесь от неожиданных трат, поскольку Нептун в вашем знаке будет образовывать четкую позицию к Венере, которая будет в это время находиться напротив, в седьмом доме, то сможете влюбиться, влюбиться, но не в реального человека, а в то, что вы сами себе нафантазируете. 26 28-го, благоприятный шанс что-то порешать по делам дома семьи и 12-м домом. Дальних дорог, путешествий, переездов. Ну, может быть, к вам кто-то в гости приедет издалека или вы куда-то поедете далеко. ну вообще есть шанс чего-то такого добиться очень значительного в это время. Осуществить очень важную сделку. Да, еще что забыла сказать, с 23 по 26 Венера будет вам помогать аспектам к Плутону. Плутон в одиннадцатом доме, но это прекрасная работа, совместная с коллективом, может принести вам ощутимый результат. Ну и возможно просто еще даже какие-то очень близкие, дружеские, теплые отношения с вашим окружением. 25 числа будет новолуние, новолуние будет в весах, для вас весы это раз, Восьмой дом, и вы знаете, ну, наверное, что-то будете по-новому планировать, что-то другое будет у вас. Будете себя окружать какими-то новыми партнерами, новым окружением, то есть произойдет какое-то обновление в вашей жизни ну и плюс еще и 29 числа Венера перейдет в весы тоже, ну я думаю, что какие-то интересные у вас будут события происходить начиная с 29 числа в плане э, финансов ваших партнеров, то есть будете получать хорошие денежки, улучшите свое материальное положение за счет э, ваших удачных партнерских э, сделок, которые вы произведете в сентябре месяце. В общем-то, сентябрь для вас очень-очень даже такой неплохой, позитивненький месяц во многом. Желаю вам хорошего месяца. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, комментируйте, кто хочет. И до встречи в следующих прогнозах.